Да, со мной сегодня, как обычно, Даник, и мы играем... Волдовский в... режим, эскейп, э... Escape. Эскейп-бандитская штука. Какая эскейп-бандитская Так, ну, это обе, и, как вы поняли... А -а -а, боже... Последний раз, когда это проходило, это я был в пятом классе. Ребята, сейчас э, выйдет подсказка про наш ролик с э, дверями. Если вы хотите, посмотрите... Подсказка будет сверх, сверху в правом углу. Будь аккуратен, тут упасть можно. Будь аккуратен, тут упасть можно. Осторожно, этот снайпер очень хорош. Очень хорош, три выстрела ни одного попытания. Офигенный снайпер. Да. Давай. Да, не жди меня, ты жди меня там. Летим. Ну, тут, короче, только English Спинглиш может понять. Поднимайся. Он же испугался, то что мне не <как> <как> Я умер! Сдохни, <как> <Подожди. как> <как> <как> <как> <как> тварь! Ребята, а хотите телепорт, точнее, фокус телепортом? Вот он, и тут. <как> он даже первые, чем я. Так, куда идем? Ага. <как> Поднимайте по лестнице. Тут вроде, если я не ошибаюсь, должно быть какая-то комната, где нам нужно угадать ключ. Ну вот. советую говорить погромче. А? Это что такое? А, это пламя вышло. Ну и уже нам нужен. Он вроде то должен быть. Так, ну где-то то тут должен. О, о, нашел. Открыл? Да. Подожди меня. Пролезаем. Не пролез. Ой, будь поаккуратнее совсем могу, Не Ненавижу капканы Блин, надо было прыгнуть Давайте все мирно подождем Даника угу. Давайте, ребята, давайте жить дружно а? Кап Капканчики, давайте жить дружно Нет, Тут не капканчики, а браконьеры Они ловят животных с помощью этих капканов Все, пролезаем <ква> Да Проходим. пробегаем где проходим, да? Прыжок. Тут нужно аккуратно. Блин. Ак аккуратно. А, урачно. так легко. О. А что мне надо было делать? Надо было прыгнуть на эту доску, тут, тут. тут. А, ребята, ребята, сейчас подожди, давай. Сначала зайду. У -у -у -у! У -у -у -у! Ты хотя сразу прыгнуть не получится. Почему? это, это невозможно делать. Тут бесконечные стены или что? Да. Лен А 650. Да. Проходим дальше. Ребята, я в прошлом ролике забыл поставить, так его ID в стендофе, поэтому в этом посмотрите в описании, там будет его ID, мой дискорд канал и вообще и вообще дискорд мой. Чего это сейчас было? Стой, не понял, а как это должно тогда проходить? Мы мы не считаем, поэтому не понимаем а а а Ты тоже понял? Мы должны типа быть не прямо в них, а возле. Ага! Даник, мы оба бы погибли. А Так мы можем просто быстренько пройти и все. Да, вы нам а а я хавлю. А, да тут нужно и на пол наступать! На пол наступай! Я -то только сейчас понял. Ага, то есть я коснулся этой штуки очень слабо. Подожди меня. пожалуйста. этой штуки коснулся очень слабо и уже умер. Да-да-да-да-да, затрались не полностью. Не понимаю, что ты Чего? То есть тут только один чем должен походить? Не понял, а что-то не походить. Толкнешь? У меня чувство идеальное. Да что с этими штуками не так? Чем такие? А -а -а. Мария, нам, а -а -а. нам не нужно наступать на эти плитки, она нас убивать тогда не будет. А, -а, -а нам надо поедем. А, Ледь, я работаю. М -м -м, все равно умерла. Там уже в правильный момент. Ну-ка. Блин, я наступила на плитку. Я понял, в чем смысл этой игры. Ни в чем. Нет, смотрите, на да, это сейчас погибнешь. Я и, и не наступал, на умер. Смотри. Я не наступал, на умер! Ч ты хочешь? Так, ждем. О. Обмануть систему не получится. <связывая> Дай, -дай <связывая> я иду по-туда Дай больше <связывая> ЧЕГО? Вот. <связывая> Ребята, это Ван... я Ванга Ой, я вею знаю что-то хотя бы У меня есть мозги А нам туда надо, понятно Смотри, а как если я тогда походил и не наступал? Ну а я умерла, все. ну в чем тут кота не знаю. Так, тут нужно аккуратнее. Я в сухарике живу, поэтому... Ты так же смакнулся. У меня такая же фигня. А, нам не нужно на нее наступать. Ехать гениальный. Свалился вниз. Так. Не надо. Как? Раком, боком, подскоком. Да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, все равно сложный чем прикол? Мы, ребята, думали, что это мы на езде поедем. Кстати, бро, тут еще были, были. Ты наступил на эту плиту, да? Остановлю ее. Не остановить. Да? Ты дальше, пока ты не умрешь. Все, она остановилась. Как? Блин, я наступил на нее снова. Смотри, стой, не наступай. Смотри, сейчас она остановится. Три, два, один. Я очень боюсь. Тоже. Ага. Угу. Ты там не сдох? Нет, я жив. А! Фух, я жив. Ребята, видите этот рот? Что-то я не хочу, как э, находить эту штучку Алладина. Во! Я по это задание имел в виду. А что это задание? Человек. А! Я как раз хотел сказать то, что тут будет это задание. А мы это проходили с моей лучшей подругой однокласницей. боже. Этот класс-то очень такой, но, а... блин, он, он, сложный. Тут нужно в правильный момент нажимать, в правильный момент поворачиваться экраном, в правильный момент прыгать и, самое главное, с угла. Запомнил, Марик? Да. Ой, ты! Это <С> <explained> не <Comme umptimie> ну, вот так сложно, как кажется, на самом Жди меня! ай яй тем временем Нет, да. Ах ты ж. Ты мне сам говорил. Так давай. Убла. У меня просто не правильно, прям еще. Я тебя жду урта этого Аладина. Что-то принцесса из Заура хочет слишком много в рот брать. Чисто. Спящая красавица жаждет поцелуя красавица, красавчика. Главное. Поцелуй с принцем. Э, ты как бегаешь? Бегаешь. Страшная песня. Теперь точно это видео не для слабонервных. Да-да-да. О, я понял, что делать. <плых> я тебя обогнал. Так, сейчас эти свалятся. А, я боюсь, что а то вдруг они сейчас раз... mm -hmm. раздвинутся. В смысле, как ты спереди, вот если у меня показывается, то, что ты спереди. если то, что я спереди. Эм. Кстати, я знаю, что нас ожидает в конце. И что? А, род дракона а, но ну, точнее не род дракона а нам дадут супер быстрые ботинки там фигни где можно понимать а майнкрафт понятно не вообще ошибаешься конкретно сам по себе этот очень прикольный да Не пух. А стой, стой, стой, стой, подожди, стой, подожди, стой, Поднимай меня! стой, стой, где? Этот рычаг поднимает. Блин, я его не заметил. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, поднимай стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, что-то как-то слишком богована эта штука. Что? Какие? я? А, а. Я уже испугался, что эта штука остановится. Я тоже. А, мы ну ч, уже его прошли? Нет. А, не-не-не, нет. Не-не-не, вспомнил, что нужно вы дальше, что ждать. Ну только на 13-м, а тут еще два с чем-то. Мы с моей подругой тогда прошли за урок умынского блин, уроком ровно с кого засох, поэтому нет, ну А, нет, за 20 смотрю. Это Этот режим просто, какой Но, зато интересный. Ой, стакан а! Я вообще не упал. <плес> <плес> Ну, -ну оба погибли. Да. Нет, меня тоже не заспал, смотрите. подожди меня. <связывается> я залезал. Я сказал, жди. Да, подожди, я только железнодорожную. <связывается> жди! <связывается> Бакарен. <связывается> <связывается> Бакарена. <связывается> Бакарена. <связывается> Бакарена. <связывается> Ладно, ребята. Люди говорят. Я хотел только Но потом на Стой, подожди, Последний уровень, ребята. Род дракона. А кто еще он не там, находится? Или там? Нет, не там. Это тут. Не. Угу. Или там. Да. Ага. В смысле? А, да, не тут. Тут 20 этапов, этапов а мы только на 14. Подожди. Пока не так. Я боюсь, О! А! А, кишки. Бея, мы в почке. Мы будем проходить через глотку дракона? Согласен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, уже испугался, что нужно будет прыгать на челюсти а? или Да, я тоже умер. Я там же умер. А ты как умер? Так же. Тоже подсказка на ты там же умрешь? Да. Неудивительно будет, если я там опять... ха да. ха Че как? Подожди, я говорю, надо именно вот сюда Ты умрешь Да? Угу, угу. Круто Ну точно не как, когда... Подожди, пожалуйста Мы в кишках дракона. посмотрите, как это уродливо Не, реально, это видео не для слабонервных Только для слабонервных, ой, не для слабонервных а только для тех, у кого слабые у mm -hmm. вас Я не понимаю, как это проходится, как на нее запрыгивать. Mm -hmm. Да как? Ты должен запрыгнуть именно на его... Нос? нос. Да. Нос. Ты же понимаешь, папка, если ты умрёшь, то ты разводишься там. Я забыл. На нос. Вот сюда именно. Смотри, вот сюда я не упал. А вот сюда я не упал тоже. Ура! Ну, а куда сейчас надо было прыгать? Куда хочешь. Только главное не в Нет. Нет. Боже, а! чики мой! Е -е -е. Бубончики! Бубончики! Я А, так это... Это ледяной дракон! Бубончики! Я А знаете-ка я узнал, что это ледяной дракон? У него почки ледяные! А-а-а-а! А-а-а-а! Я не понимаю, куда нужно было ему закрыть. чтобы он не... наконец то Пешки. И запрыгивать. Как сказать? Тут можно и умереть, неожиданно. Мне каркай самому себе под нос. Ой-ой-ой, это и лавовый дракон. <coughs> это тоже можно. Кто же, же секундок? Угу. Отлично. Я быстрее. Йошки. <coughs> <coughs> Кто-то тут уже узкие. Жди. Все, уже жду. Я могу умирать сколько захочу и где захочу. Я сам живым. И, жив. и mm. Я, блин, номер Тоже. Надо было пыльзнуть и отойти. Mm. И как так быстро? А, а, ты же первый И вообще я на ПК. Просто, что на ПК не умер транс. Имеет. Ребята, имеете разницу на ПК и на телефоне? Где легче играть? На ПК или на телефоне? Всё зависит от того, где ты -то, прыгал. А, все, мы, кажись, прошли. Да, мы прошли. Мы прошли. Братан, мы прошли. Блин, а вижу твой ушел. Ты что мне ушел показываешь? А я твою. Да, мы ее прошли. Я говорю... Подожди, этот чел что за нами следил? А, да, типа, помнишь, в том, там, где типа в формуле Самая самый быстрый бегун? Это же ты, человек, который не подписался. Это же ты человек, который не подписался на канал. Я не кто самый быстрый бегун. Оператор. Что помнишь, когда он за ними бегал? Да зачем ее трясешь? Ой, подожди, я вижу его. В смысле? Я вижу его. Это человек, который не подписался на канал. А ну-ка быстро подпишись. О, я уже поднимаюсь. И очень быстро. А! Закишки. Я шляпу. А мы уже прошли, ребята. Я как бы... Так. Это, короче, я случайно поставила паузу. И все время мы разговаривали на паузе. Get to oh, to get to you. Ой, это некрасивые. Давай беги сюда, Лиза забагался. хочет он тебя, <кхм> <кхм> ну ты так понял. А нет, это не все, тут еще кост, я боюсь я хочу быстро как и я шесть часов ночи <смех> какой же ты воспитанный божечки кошечки кошечки не божечки Или вот это? <смех> <смех> О, здорово! Ты мой друг славный, я пошел. Э! ты коза бессмертная. <смех> а, вообще, кот. У меня дивдизд едет. А, нет, ты не коза бессмертная, ты, ты енот. Все, мы прошли. Нам осталось бежать дофига немножко. <смех> мы прошли через мучительные квесты. И нас не ничего. Ребята, почему нам столько бежать на ЧЕГО, Ничего. Она не боится ничего. Ничего. Кстати, ещ раз перейду тебя. Ничего. Я с тобой прохожу. Через дороги темные. По мы скачем, как лошади. Стой, стой. Или ты коза? На одном месте стой. Да-да, чтобы ты меня обогнал. Сейчас. Ну, наконец-то. А где дракон? Почему мы его ни, ни от него не бегали, ребята? Вот, вот. <свят> Чё, куда полетел? <свят> Она тебе дает, ты пружок. Ты куда? Нет, нет нет А это что? Это твоё? Ой. Теневой путь. Я! Нееет! Скорей оби! Чего? А ну-ка. Второй левел. Чего? То есть мы, ну, получается, с подругой не прошли его до конца? А, нет. Другой режим. Подожди меня, пожалуйста. Да! Это другой режим! Ребята! Другой режим будет в следующем ролике.